Маткульт, привет всем! Как и все просветители, мы занимаемся борьбой с невежеством. Но существует только один настоящий вид невежества. Это невежество математическое. Все прочие виды невежества легко устранимые при желании со стороны носителя невежества. Наш канал обучит вас принципам математического мышления, математической культуре и математическому языку, которые затем вам пригодятся во всех сферах жизни.